Хорошо быть открытым ветру, дождю, солнцу, потому что это и есть жизнь. Итак, вместо того, чтобы беспокоиться, танцуйте. Рост означает, что вы каждый день впитываете что-то новое, а это возможно только если вы открыты. Ваши окна и двери открыты. Иногда входит дождь, иногда входит ветер, иногда входит солнце. И внутри вас движется жизнь. Иногда вы чувствуете, что некоторые вещи вас беспокоят. Ветер уносит газету, разбрасывает на столе бумаги. А если войдет дождь, может быть, нам угнет одежда. Если вы всегда жили в закрытой комнате, вы скажете, что происходит? Происходит нечто красивое. Хорошо быть открытым ветру, дождю, солнцу. Потому что именно это и есть жизнь. Итак, вместо того, чтобы беспокоиться, танцуйте. Танцуйте, когда приходят бури. Танцуйте, когда за бури приходят безмолвие. Танцуйте, когда приходят перемены и беспокоят вашу жизнь. Потому что, откликаясь на эти перемены, вы растете к новым высотам. Помните... Даже в страдании есть благословение. И если человек принимает его правильно, оно становится опорой для следующего шага. Люди, которые никогда не страдают и живут удобной, комфортабельной жизнью, почти мертвы. Их жизнь никогда не остра, как меч, ей нельзя даже резать овощи. Разум становится острым, когда вы принимаете вызов. Каждый день молитесь Богу, пошли мне завтра больший вызов, более сильную боль, и тогда вы узнаете наивысшее качество жизни.